Всем привет! Сегодня полезные советы и хитрости. Поехали! В руках у меня шпилька М12. И если нужно отрезать небольшой кусок, то лучше сразу накрутить гайку. Ведь при разрезе болгаркой мы замнем резьбу. А так как гайка у нас будет уже накручена, то при откручивании мы резьбу восстановим. Но что если нам надо разрезать всю шпильку? В моем случае я нарубил аж 40 кусков шпильки М12 для стягивания доски. То как тут быстро и просто восстановить резьбу? Для этого возьмем гайку М12 и зажмем в тиски. И разрежем болгаркой пополам. У нас получились две половинки теперь отрезаем шпильку чтобы максимально испортить резьбу прям чтобы гайка вообще не накручивалась еще можно подмять чуть молотком тогда мы прикладываем половинки гаек и захватываем зажимом и просто выкручиваем по резьбе таким образом мы восстанавливаем резьбу такая хитрость актуальна и порой не стоит тратить деньги на плашку м12 тем более если вам надо на один раз Работая с ПВА-клеем и размазывая его кистью по поверхности, начинаешь отвлекаться и думать, куда положить кисть. Бросаешь на стол, а стол пачкается. Да и если в ближайшие 10 минут не работаешь с клеем, то кисть засыхает. Тогда берите на заметку идею. Возьмем небольшую баночку, у меня она от детского питания. И в крышке просверлим отверстие, диаметр которой – Равен диаметру рукоятки. Далее продеваем кисть через крышку. И у нас есть подставка. И теперь легко можно кидать кисть на стол, обмазанную клеем. Либо, если работа с клеем закончилась, сразу пакуем кисть в банку с водой, чтобы не засохло. Для следующей идеи нужен небольшой кусок фанеры. Толщина у меня 10 миллиметров. Делаю разметку, чтобы получить небольшой квадрат 25 на 25 сантиметров. Спереди провожу две линии от края на толщину линейки, а потом делаю полукруг из 160-й заглушки. Беру в руки лобзик и отрезаю лишние части. Поворотный край хорошенько обрабатываю наждачкой, чтобы получить максимально ровно. Далее две планки вклеиваю на свои места. Прижимаю струбцинами и оставляю высыхать. Клей высох и приспособа готова к тесту. Теперь достаем фрезер. Фрезер у меня Риоби. Тут мощный движок на 1600 Вт. Особые преимущества это глубина фрезерования от 0 до 55 мм. Имеет встроенный регулятор скорости, который дает возможность изменять настройки режима работы, не останавливая инструмент. Компактный кейс с сочной комплектацией, тут и цанги на 6, 8, 12 миллиметров, пяток фрез с бонусом, а также в аппарате имеется плавный пуск, который обеспечит тотальный контроль над инструментом. Более подробно можете узнать по ссылке в описании. А теперь покажу, для чего мы делали нашу приспособу. С помощью нее мы легко и просто можем быстро закруглить углы заготовок. Просто прикладываем и зажимаем струбцинкой. И копировальной фрезой получаем плавный край. Если нужно делать десяток одинаковых заготовок, то такая приспособа вас точно выручит. Работая с краской или маслом и временно делая паузу от работы, кисть может высохнуть. Можно замотать в пленку, но иногда воздух находит отверстие, и кисть засыхает. Тогда вот вам отличный лайфхак. Берем пластиковую бутылку и канцелярский нож и режем пополам. И далее в емкость наливаем растворителя и после покраски заготовки закидываем кисть в эту емкость а сверху накрываем колпаком бутылки ну и чтобы прям совсем не было запаха от растворителя то можно мотануть малярной лентой. таким образом кисть не засохнет и при необходимости всегда можно продолжить работу хоть даже через пару дней возможно кто-то скажет что за ерунда ведь кисть маленькая и стоит 30 рублей братан Купить всегда проще. Хорошо, я тут обвязку для террасы обрабатывал. И вот вам кисти за 350 рублей. Они в антисептике. И также их закинул в бутылку с водой, чтобы они не засохли. И при необходимости я всегда могу их достать и начать работу. Работая в мастерской, иногда попадают вот такие интересные колотые доски. Выбрасывать жалко, так как доска достойна и еще пригодится в поделках. И сейчас покажу вам, как грамотно и качественно склеить треснутый шов. Для этого я возьму старый фильтр от воды, ну или просто любая мягкая нить. Зажимаем доску струбциной и немножко распираем колотую часть. Далее заливаем ПВА клеем и с помощью нити разглаживаем клей внутри самой трещины. Таким образом мы максимально качественно нанесем клей даже в самую узкую щелку. Далее цепляем струбцинами и ждем пока все высохнет. По итогу мы имеем целую хорошую доску, которую можно пускать в работу. Катаясь по разным работам, часто пользуюсь герметиком или клеем, но бывают, ситуации, когда... но бывают ситуации, когда забудешь пистолет для него, или он вообще сломается в самый неподходящий момент. Конечно, две капли клея можно попробовать и выдавить молотком, но если надо доклеить пару плиток или панелей, то молоток тут точно не подойдет, а выручит обычная струбцина. Укладываем тюбик сверху и обматываем пару витков малярной лентой, ну чтобы никуда не убежал. Далее нужен толкатель, в идеале максимально близкий к внутреннему диаметру тюбика и все, можно продолжать работу и выполнять поставленную задачу. Напишите в комментах, друзья, какие идеи вам понравились больше всего, а какие нет.